2023 год это год прорывных технологий и роста для Ultima. И именно в 2023 году, 27 мая, в Берлине состоится самый долгожданный и незабываемый ивент Ultima Momentum Convention Europe. События такого масштаба просто нельзя пропустить. Вас ждет! Презентация новейших прорывных технологий. Море позитива. Заряд невероятной энергии на целый год. Встреча с топ-лидерами со всего мира, мощнейший нетворкинг и потрясающие новости. А также вручение новых ультима-дебит-кард. Награждение лично от Алекса Райнхарда и зажигательной автопатии с живой музыкой от талантливых артистов. Регистрация на ивент уже открыта. Спешите! Количество мест ограничено.